Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии В начале было слово Меня зовут Евгений Сегодня у нас рубрика «Жития святых» 24 апреля Русская Православная Церковь вспоминает священномученика Антипу епископа Пергамы Осийского о Именем Христовым и молитвами священномученик Антипа исцелял болезни. К нему обращаются с молитвой от мучительно нестерпимой боли, особенно зубной. Мучи святого Антипы в свое время с честью были похоронены в городе Пергам, Малая Азия. Гробница священно-мученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Чтимая икона его находится в Свято-Екатерининском монастыре это Ленинский район Московской области, города видное. Кто же это такой удивительный святой, который является специалистом по зубной боли, которую уж мы с вами все хоть раз в жизни доиспытывали. Да При императоре Домициане, это примерно 80-е, 90-е годы нашей эры, открылось великое гонение на христиан. Во всем области Римской империи были разусланы указы императора, требующие от христиан беспрекословного подчинения царской воле и поклонения идолам. В это время на острове Патмос находился в заточении апостол Иоанн Богослов. Господь повелел ему писать к семи ангелам, предстоятелям семи малоазийским церквей, и тем укрепить сон многонимых за Христа исповедников.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 Эти слова свидетельствуют о том, что Антипа, поставленного епископа Иоанном Богословом, когда всюду царило язычество, был предан смерти за веру во Христа. Антипа, муж непоколебимой в вере и постоянной в добродетели, вел трудную и упорную борьбу с господствующими тогда языческими верованиями. Не страшась угроз мучителей язычников, он часто выходил к народу с проповедью о Христе и светом чистой и правой веры одолевал тьму идолопоклоннического заблуждения. При Домициане он был схвачен и приведен к правителю города. Ты ли, спрашивал его правитель, тот Антипа, который и сам не исполняет царских указов, и других побуждает к тому же. Это настолько мешает нашим жертвоприношениям, что ни одному из богов не дает насытиться туком жертвенным. Жрецы жалуются, что языческие храмы пустуют, жертвы оскудели, и разгневанные боги уже не покровительствуют городу, так как в нем, в нем не воздается должная им честь. Довольно тебе, Антипа, коснеть в христианском волшебстве? Покайся и прими нашу веру. А если нет, то по римскому закону подвернешься достойному наказанию. «Знай, правитель, — отвечал Антипа, — я христианин и не желаю подчиняться безумному указу царя, ибо ваши боги не боги. Если они прогнаны, как ты говоришь, простым смертным человеком и нуждаются в твоем заступничестве, то они, очевидно, бессильны. Верить в этих лживых богов значит заблуждаться». Надеяться на них – значит безумствовать, ибо если они сами не могут наказать оскорбляющего их и таким образом помочь себе, то не безумие ли ожидать, что они избавят от бед все человечество или целый город? Прими этого внимания и оставь свои заблуждения. Истина же в том, чтобы веровать в Бога Всемогущего, в Христа, сошедшего с небес для спасения рода человеческого». После этого правитель опять начал говорить Антипе о том, что вера во Христа, которого Пилат распял как злодея, неразумна, что преступно оставлять веру предков, достойную похвалы и утвержденную давностью времени. Призывая подчиниться царским повелениям, правитель говорил Антипе, отступи от своей веры безумной, подумай о том, чтобы дожить последние дни спокойно и в почестях как это подобает твоим преклонным летам. «Что бы ты ни говорил, — отвечал правителю Антипа, — я не буду настолько безумен, чтобы, достигнув глубокой старости и приблизившись, и, приблизившись к смерти, переменить свою веру и ради этой временной и несчастной жизни отступить от истинной веры. Не прельщай понапрасну мамы его. Все ваши боги выдуманы, никакого добра не сделали, и пользы от них никакой». Как сами они были гнусные и негодные, так и для других сделались виновниками злой и любострастной жизни. И если уж нужно сохранять древние установление, то, пожалуй, следует подражать брат убийце Каину и следовать тем, кто хотел зайти на небо и не постыдился кровосмешения своими сестрами, за что все были истреблены потопом. Но если вы будете подражать беззакониям ради их древности, то уже не водою, а огнем вечным и червем неусыпающим наказаны будете. Язычники схватили святого мужа и повлекли в храм богини Артемиды. Там находился медный бык. Они раскалили его и бросили в него святого мученика. Велико было страдание Антипы, но он мужественно переносил его и молился, говоря, Боже, явивший нам сокровенную от века тайну Господа нашего Иисуса Христа, через которого Ты открыл нам неведомые глубины совета Твоего. Благодарю Тебя за все благодеяния Твои, за то, что Ты спасаешь нас, уповающих на Тебя. И в этот час сподобил меня чести быть вписанным в число святых мучеников, пострадавших за святое имя Твое. «Прими ныне, Дух мой, отходящий от жизни сей, и дай мне обрести благодать у Тебя и у Единородного Сына Твоего, и не только меня, но и тех, которые будут жить после меня. Сделай участниками милости Твоей, да всеми славится имя Твое Святое во веки. Аминь. Затем, сотворив молитву о всем мире, в которой святой Анти попросил Бога о даровании ему благодати, Лечить людей в неутешной зубной боли, он предал Богу свою праведную душу, украшенную венцом мученичества. Дорогие братья и сестры, чему может научить нас житие святого Антипы? То есть мы все в этой жизни делаем какой-то выбор. Вот, быть за Христа или против Христа. И такой выбор мы делаем, даже если вот нас, видимо как Антипу, не хватают и не мучают. Но все равно у нас есть выбор поступить по совести в той или иной жизненной ситуации и немножко вот пострадать. Да? Или поступить по заповедям, или не поступить по заповедям и обвести комфорт. Вот у святого Антипы действительно был выбор. Вот тогда, в то время, поклониться идолам и тем самым обрести комфорт, отречься от Христа, отречься от Христа и вот жить спокойно эту жизнь. А потом, может быть, для самооправдания сказать, что сделал это нарочно. Или вот поступить по совести и открыто исповедовать веру, принять мученические страдания. Ну и Антипа сделал свой выбор, явив тем самым ярчайший образец того, вот как надо. И в этом смысле он может быть для нас примером. И Как мы видим на примере мученика, Господь вот, даровал ему такой талант лечить болезни, особенно зубную боль, как и он сам об этом просил. Ну, давайте будем по примеру Антипы тоже делать в этой жизни правильный выбор. Я поздравляю вас с Днем памяти этого удивительного святого. Храни вас всех Господь, дорогие братья и сестры, его святыми молитвами.